Данные э, перья, они шевелятся в такт движения вашего тела, создавая эффект апохалов. Сколько раз необходимо произносить? Не менее 108 один раз в день. хуп на вдохе, ценяй на выдохе.